вечер день и ночь не знаю что у вас там тему сегодняшнего расклада то что позитивно вас ждет в августе месяце первое, второе, третье, 4 выбирайте любое времечко в описании под видео и на самом даже видео там все видно поэтому а я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои вот она -то толкнулись мы на число 27. -е. Что-то рано, да? <смех> рано что-то. На 27 я так подумала, а в понедельник, а почему бы такое интересное, вкусное не записать? А, и позитивными, позитивного. С девушками тут великолепными и инкогнито а, мы разбирали, что именно как формулировать, формулировать новое слово, пишем в словаре а, эту всю а, канитель. Кто-то осчастливит, кто-то порадует, кто-то еще как-то. Вот я решила как-то большое позитив слово взять, и вот объединить как-то все в одном поэтому давайте э, погнали погнали я думаю что все для себя какую-то свечечку уже выбрали уже выбрали если что, берите три. мне не жалко можете целых четыре. послушать все свечки для себя мне же в радости не зря же все это говорю поэтому подольем водится потому что она испаряется очень быстро Вот. А, давайте, давайте, давайте на второй части мы будем смотреть, что позитивно вас ждет в аппусе. Здравствуйте, кто выбрал у нас а, а, желтую. А, окрести... Как многие окрестили желтую, на самом деле она зеленая, но желтая, окей. Что позитивно вас ждет в Почему же я... В Америке, Ну как-то у в августе, я вот прям вот сейчас ладно, а что позитивного вас ждет в августе, в августе месяца? Что позитивно у вас ждет желтых в августе? Позитивно, прям сразу пятерка жезлов. Двойка жезлов, пятерка пентаклей, тройка час, солнце. А, что позитивного вас ждет? Дайте-ка мне подумать В принципе, у нас тут такие две пятерочки У нас такая тут вначале пятерочка жезл Потом двоечка жезл угу. Потом пятерочка Пентакли Опять какой-то кризис Потом троечка бабская вакханаль потом солнце Что позитивного? Ну, здесь либо речь о том, что, в принципе, вам море по, по колено и горе по плечу либо горем ниже плинтуса, и вам будет все пофиг. Раз уж у нас такое интересное, такие интересные скачки от пятер к двойкам, и потом в солнышко. Дайте немножечко еще второй рядок. Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы. Десятка мечащей, дьявола, отлично. Шикарно, шикарно. Кто выбрал? Кому прям чмокнуть расцеловать? Это вот то же самое, что позиция тучи. Ну, у кого-то гроб, тучи и что-то еще, но это тоже прям самое. Ладненько, я бы здесь сказала так. Что позитивного? Ну, во-первых, если вас радует спектр эмоций, который э, можете получить, вы получите все спектры эмоций, э, все какие-то жизненные обстоятельства, которые может только произойти, только вот-вот. Вот это то же самое, как, как же сказать, э, что позитивно. То есть август месяц вам не даст соскучиться раз. Во всех интересных инстанциях, э, от плохого до хорошего побываете то есть вот как-то не соскучишься в этом августе месяце на да. будешь умнее тем более будешь умнее будешь знать как что надо чего обходить и чего не делать 2 возможно какие-то критические обстоятельства в вашей жизни побудят, будет к каким-то действием 3 здесь Чистейшая позиция, нет худа, без, без добра или как-то так. Вот что-то здесь такого плана, дорогие мои. Вот Я бы не сказала, что здесь там негатив, но он здесь есть. Прям очень сильно явный, очень сильно чистоганным. Какие-то будут ситуации, которые вас ставить будут в неловкое положение, в не очень хорошее положение. Также какие-то вещи, которые, в принципе, возможно, какие-то некие левые вложения которые вы поймете, что в принципе а там нечего делать. То есть вот здесь вот как будто немного понаделаете каких-либо ошибок в жизни, либо какие-то ошибки придут к вам, а вот сами неожиданно, негаданно вдруг Мало ли. И после этого это вас побудет к более положительным действиям. У кого-то к пониманию того, что надо все-таки выкарабкиваться, надо искать некое счастье в жизни, некий позитив из каждой ситуации. Всё, это вот как все плохо, но, но, но мы улыбаемся. И вот здесь немножечко позиция больше основана на том, что какие-то критические обстоятельства, какие-то, допустим, тоже вложения, какая-то лишняя забота, какие-то лишние подарки, возможно, лишние траты денег будут очень, очень лишними, которые вам даст полбу, и которые -то вы просто этого делать не будете. Возможно, вы также э, какие-то агрессивные вещи могут произойти, в принципе, в вашей жизни. Э, возможно, какое-то очень сильное стремление победить также может здесь проигрываться. Может также и проигрываются какие-то обстоятельства с денежными влад... Ну, с деньгами очень сильно, я бы сказала, здесь у нас пентакли в негативных очень сильно картах ТЭП присутствуют. Я бы не сказала, что улучшится позитивное какое-то развитие событий в финансовом плане, вот здесь нет. Немножечко вы как будете на это Просто смотреть по-другому Возможно, вы будете какому-то чему-то Учиться, возможно, распределению Денежных, финансовых Своих потоков, вложений и тому подобное Может быть, вас как Август Научит, куда надо И что надо делать И вот смотри, вот, вот правило Вот смотри, Ксюх, короче, вот, вот делаешь Вот это, вот это, вот это Вот это такая позиция Вот смотри, так делать не надо И вас вот именно Август, я бы не сказала поучительный. Он у вас он у вас прыгает от негодования от всяких неприятных ситуаций к позитиву. То есть здесь как негатив у вас будет, но он вас двигать будет к более позитивному, возможно развитию, к более позитивному осознаванию тому, более к легкому отношению к жизни. То есть немножечко здесь как вот уроки, если да, вы можете для себя в принципе трактовать именно так. Но здесь от негативного к позитивному и преодоление каких-то препятствий, причем очень даже таких сильных. То есть здесь вот именно какая-то такая интересная позиция. Поэтому, дорогие мои, да. Да, если, если как-то э, какие-то... Да, ситуации здесь, я бы сказала, э, в августе месяце будут э, меняться. То есть, смотрите, в августе, ми... э, э, тут расклад о том, что в августе месяце какие-то будут неприятные ситуации, которые вас будут менять. Вот я к чему. То есть это не сейчас, который, а у меня жизнь улучшится в августе точно. Нет, а пятерки это все то, что у меня было. Нет, вот а пятерки у вас будут еще, но дело в том, что они будут... Как не... кризис-двигатель прогресс, как один человечек мне говорил один раз. Поэтому вот здесь вот такой какой-то момент у вас будет происходить. Но именно в самом августе, а никак не за рамки. Допустим, в июле у меня полное какое-то ничто, а в августе будет классно. Нет, здесь именно в самом августе. Здесь у нас еще и две пятерки и с двоечкой жезлов. То есть... В самом августе будут какие-то вещи, в самом именно будут происходить, что у вас, возможно, просто поставят перед фактом э, каким-либо в жизни, что надо что-то менять и надо к чему-то двигаться. То есть здесь, возможно, у кого-то надо просто легче относиться к жизни. Но здесь вот позитивного именно то, что преодоление каких-то препятствий, весь спектр эмоций и, соответственно... Ну, август у вас более-менее, я не думаю, чтобы совсем плохо закончился. Здесь, возможно, очень сильно хорошая помощь от кого-то, от кого-то из родственников либо очень сильно близлежащих вам людей. Возможно, в финансовом плане какая-то будет, может быть, как помощь вам? Ну, как-то вот, да. Может, кому совет? Кому совет, что с этим делать? Как ну, может реагировать? Может, у нас такие какие-то есть люди? То есть здесь не очень сильно для некоторых, если мнимых и очень негативных людей и пессимистов, очень неприятная позиция. Для оптимистов вообще пуф. Для оптимистов и хорошо. Давайте совет, наверное, для пессимистов или кто как-то не в хорошем настроении, а вот еще такой раскладывать. Совет, может быть. Занимаем ваши мысли че всем, чем можно, а не только страхами, а не только того, что я не умею, я не могу, а как мне с этим справиться. А здесь надо вот глаза бояться, руки делают. Вот на полном серьезе у нас девяточка мечей, у нас еще отшельник, плюс восьмерочка мечей и тройка жезлов. Идем смотрим. Возможно, это как посыл некий для того, чтобы идти туда, куда страшно. Пробовать для себя что-то новое. Пробовать того, чего вы боитесь. Изведывать того, чего вы боитесь. Возможно, покопаться в себе, возможно, в своих каких-то страхах, психике и тому подобное. Ну и, соответственно, дела здесь надо делать. Тут у нас троечка жиров прям под конец, под восьмерку мечей, и прям тройка жезлов. Вот слушай, тройка жезлов здесь. Поэтому глаза боятся, руки делают. Вот здесь очень сильно такая какая-то более-менее позиция. Но это как не основа. Глаза боятся, руки делают, они бы немножко в другом порядке были бы, но это как похожее такое значение, поэтому возможно исследовать какие-то моменты, возможно также исследовать более глубинные какие-то вещи, также здесь можно в принципе сказать, но тогда более, если что-то кто-то изучает, то более глубинные и более целенаправленно, то есть изучайте что-либо в своей жизни в этом в августе месяц, то есть не отклоняйтесь ни влево, ни вправо что-то вот, как в одно русло просто впрягайтесь. То есть возможно сделайте акцент на чем-то чего вы боитесь, делайте акцент на том, чего вы не знаете. То есть я бы сказала здесь немножко по-разному, но здесь глаза боятся руки делают это вот прям ко всем ко всем более-менее. Возможно, правда, покопаться в своих психике, страхах, то, что вы боитесь, то, что вам не нравится, и как-то их преодолевать все-таки. Как-то все-таки надо не пугаться, не бояться, а идти. Возможно, просто легче относиться, либо как-то вот это то же самое, когда ты с фонариком идешь, тебе тварь, блин, страшно, блин, кто-то там есть, а там свет включил, дверь открыла, там никого нет. То есть вот, ну в ужастиках всегда все есть, всегда все погибают, поэтому ваша жизнь, не ужастик, поэтому... <свят> поэтому я думаю, что все хорошо. Но если кто-то вломился в дверь, соответственно, мы не кидаем на абразиру человека рядом, <свят> а идем вместе с крушить ломать, да, или вообще вызываем <свят> всякие <м> службы. <свят> Ладно, это просто уже отклонение какой-то такой ужастик, поэтому давайте, в принципе, позитив-то хороший, просто какие-то такие, весь спектр эмоций ощутите в августе месяце. В принципе, вот расклад такой вот, такой среднечковый для кого-то вообще классно, а для кого-то не очень. Поэтому, дорогие мои, ну что прочла. Так, вот, ну вот такой совет. Давайте да. Здравствуйте, кто выбрал у нас фиолетовую вторую свечку, что позитивно у вас ждет в августе? В августе. Что позитивно вас ждет в августе? Рыцарь, двоечка, жез, ой, двоечка пентак. О, колесница, три мечей. И как? Это интересно. Так, рыцарь пентакли, двоечка, ой, рыцарь ми. Меч. Всех перебрал в «Рыцари чаш», «Двоечка пентаклей», «Колесницы» и «Тройка мечей». Что позитивного? Дайте-ка мне подумать. Угу. Но здесь чисто в эмоциях. Вот кто вот вот раскладывал, кто задавал вопрос про эмоции, что, что какие ему позитивные эмоции шлет август. Вот здесь это, этот вопрос, что самое интересное актуален как никогда. То есть здесь вопрос больше эмоций и какой-то я бы сказала практики жизни. Ну, дорогие мои, здесь вот э, вельхомучники. Кто-то здесь. Окей, здесь не как в танке. Вы, возможно, для себя попробуете какие-то новые. Не новые, а скорее... Не исполнение... Сейчас, сейчас, сейчас. Вы будете на практике какие-то вещи делать. То есть здесь то же самое, что вы очень сильно чего-то желали, но на практике вы это будете вытворять. Вот здесь именно какая-то такая позиция. Больше будете, кстати, я бы сказала, будет эмоционально хорошая устойчивость то есть к негативным факторам вашей жизни. То есть, вот не море по колено, а больше вы будете устойчивее, вы будете понимать, что вы, что вы хотите делать, что вы хотите сохранить, что вы хотите убрать. Будет у вас четкая, при этом чувственная, внутренняя такая чуечка и понимание того, что надо, куда надо и зачем надо. Короче, вот, будете эмоционально очень устойчивы, будете пробовать то, что вам захочется, возможно, даже делать вот «Вот я сегодня захотела вот…» туда. И вы именно будете это и делать как раз-таки. Тут вот для тех, кто вот что-то стесняется, как раз-таки какое-то раскрепощение будет. Кто и так раскрепощен, вы будете больше эмоционально устойчивы, вы будете больше сосредоточены. Я бы сказала только именно вот как в колеснице с двойкой пентаклей и строечкой мечей, вы будете сосредоточены на многих вещах в своей жизни. Возможно, вы будете делать два, два одновременно и вас будет на все хватать. То есть здесь очень сильная эмоция и будут происходить, но ну, больше в положительном, конечно же, ключе. Будете не очень сильно эмоциональным стрессом подвержены. Вам будет не до них, а просто так думаю по колеснице, в принципе. Вот не до них будет, вот до до до. до. Как же сказать-то? Да вот Люси из соседнего подъезда вот не дала, да и хрен с ей. вот это то же самое для мужчин. девчонки, интерпретируйте для себя, вот как-то да и хрен совсем, господи, я молодец, я крутая, все, погнали. И вот здесь вот именно какой-то всякий движ, возможно, какие-то интересные встречи для вас, возможно, интересные по работе, но я бы не сказала, что вот здесь будет какое-то неприятности нет я бы вот все равно бы по тройке мечей бы не сказала я бы здесь тройку меча отнесла бы колесницы как устойчивость ко многим факторам вашей жизни ко многим негативам и тому подобное а вот как немножко как и попахивает здесь в принципе по сути по сочетанию даже карт то есть вы будете делать то, что вы хотите, вы будете выполнять то, что на вам надо, причем, и вас будет на все хватать. Вы не будете очень сильно расстраиваться, вы наоборот будете понимать, от чего вы будете расстраиваться, и это как-то возможно пресекать, либо просто оставлять на потом. Я здесь не могу сказать, что у нас пустая карта, немножечко по тройке мечей выпала, поэтому я бы сказала, вот, вот здесь какой-то такой момент. То есть здесь идти, переть, работать Несмотря ни на что, ни на какие вещи и вот какая-то больше устойчивость У вас будет устойчивость Все равно поклеститься, хоть убей устойчивость И еще у нас рыцарь-чаш, соответственно, движение Возможно, события, возможно, какие-то командировки Поездки, либо какие-то Свершения, которые вы, в принципе, давно Может, даже вы будете совмещать Там работа-любовь, любовь-работа-мяу а, Вот здесь одновременно Возможно, и в командировку уехала, и любовь нашла Все сделала, я такая крутая и вот здесь вот именно такая крутая я. Я крутая, молодец, я все сделала. Вот здесь вот какой-то такой момент вас, в принципе, ожидает. Да. Да. Поэтому вот, в принципе, вот какое-то такое навивание Августа. Не особо точное, касаемо многих вещей. Но я думаю, что, в принципе, даже если что-то на работе критичное, мало ли, все равно настройка мечей выпала. Я не могу ее игнорировать, возможно, какие-то критичные какие-то обстоятельства, но они больше складываются, больше из вашего восприятия, дорогие мои. Поэтому здесь я бы сказала, что ваше восприятие вам всему голова по работе и по вашим поездкам, как вы будете на это реагировать. Просто обратите внимание на это. Да, чтобы в голову сильно не брать какие-то вещи, которые могут произойти, могут, могут как-то вас расстроить. Поэтому это все ваше восприятие. Вот. Поэтому, а так, в принципе, позитивные эмоции. Если, допустим, куда-то рванете, это прям отлично, шикарно, замечательно. Возможно, столкнусь с какими-то всякими неприятными вещами, но я бы сказала: в принципе, это все восприятие. Давайте совет, совет, а вдруг, а совет, а вдруг упал вообще полностью? Ну, дорогие, что я искала? Ой! Кончайте с головником. Осознаем, что вас опутывает и делаем, что хотим. Делаем, ладно, не то, что хотим, а делаем что-то приятное для себя. Радуем себя, радуем свое, свое внутреннее, возможно какое-то... Возможно, прислушиваетесь к своим внутренним каким-то желаниям, как в совете. По дьяволу... А, а давайте осознаем ограничения свои какие-либо. Что, что вас пресекает, что вам не дает какие-то возможности и тому подобное. Здесь, как по дьяволу, обычно всегда проигрывается сознание, от чего вас заковывает в кандалы. Ну, что именно? Ваши, возможно, вокруг вас люди, либо вы сами себя. То есть здесь осознать больше ограничения свои собственные. И заканчивать с головной какофонией. Вот заканчивать. Возможно, кто-то уже о чем то очень долго думает. Двойка мечей. Рыцарь мечей. И тут десятки мечей. Ну, надо как-то прекращать какую-то какофонию. Возможно, головную. И либо, как иногда, просто отключаем немножечко голову. Либо умеем ее хотя бы как-то мыслительный процесс более останавливать. Возможно, просто у кого-то в мыслительных процессах понеслось. Это то же самое, что подумала о одном, и потом все поехала. все надумала уже, что они там все разведутся не разведутся, все, все, все поехало. Вот это останавливайте, останавливайте и контролируйте какой-то свой головной процесс, да. Но здесь больше как останавливайте. Вот, поэтому я бы, я бы немножко здесь сказала мыслительный процесс от двойки мечей до десятки перед ры рыцарем мечей. Стоп, машина в своей голове иногда. Говорите, чтобы было полегче, да? Ну, здесь немножко такая сложноватая, я бы сказала, позиция. Сложноват у нас сегодня расклад, что-то мне не идет как-то. Мне кажется, мне не идет. Ну, ладно. А давайте напишите, как отыграется. А вдруг отыграется, как все прям идеально. А правда, напишите, возможно, у вас как-то причудным образом это все отыграется. Да. Не за что. Давайте дальше. Что? здравствуйте, кто выбрал красный вариант? Вот здесь у нас серьезно все. Серьезно. Лебне, либо мне, либо вам. Что произойдет? Что позитивного вас ждет в августе? Я смотрю позитивно, а читаю произойдет. Ладно, окей. Что позитивно позитивного. Ладно, позитивного произойдет у вас в августе месяц Окей, почему же так? Давайте посмотрим. А Аюшкин, матрюшкин, от, от второго варианта, от первого вы не отскакали, ни на грамм. Это очень сильно все похоже. ой ой Вот это то же самое, как от первого... Смешание второго, ему поскакали в третий. Вот здесь, как круговорот воды в природе. Вот это то же самое. Здесь немножечко такое третье, третья ветка всякого интересного, что может происходить. То есть здесь у людей будет некое понимание. Возможно, некоторые люди с советом, которые могут вас подстегнуть на какие-то триумфальные для себя вещи. Триумфальные для себя, и у вас, возможно, получится из ничего что-то. Это то же самое, когда проведенные какие-то опыты и исследования, они оказываются провальными, но из провального происходит что-то новое, что-то интересное в вашей жизни. И вот здесь я бы сказала вот, короче, как так. Поэтому я и сказала, первое, не, недалеко Бегли? убегли, убегли-то, да. новое слово, записан словарь, убегли недалеко. Вот. но здесь более люди будут с пониманием даже первую и вторую, даже больше, что они делать знать будут. Возможно, некоторая поддержка со стороны других людей, либо с наставления, либо какой-то наставник, либо какой-то одохтворенный человек, либо вы там будете всем рулить, всем помогать, кому надо что-то сделать. Вот здесь, я бы не сказала помогать, здесь такого прям. Помощи нету, но, возможно, каким-то диалогом вы натолкнете кого-то на какие-то вещи. То есть здесь немножко не о помощи, советом, а как наталкивать будете кого-то на какие-то классные вещи. Возможно, вытягивать кого-то за уши будете очень сильно. Какому-то, ну, возможно, самих себя за уши будете таскать, в принципе, из какого-то всякого негативного, неприятного, возможно, с кем-то. Здесь очень попахивает, честно говоря, многими людьми в вашей жизни. То есть здесь, как я бы не сказала, что здесь, если загадывает одинокий человек, то есть вы будете не одиноки. Я бы сказала немножко в таком контексте. Мирофанты, колесница дарит ощущение того, что людей будет много раз. И то, что возможно, либо как вы кого-то будете наставлять, но при этом вы не будете этим помогать, да, как в физическом -то плане, а просто наставляйте куда-то кого-то вести. Либо вас, либо вы сами себя. Вот здесь нет такого определенного сигнификатора. Но здесь возможно из какого-то негодование из какого-то кризиса у вас получится, либо вы выйдете на что-то для себя новое, на какие-то новые желания, что-то совершить и тому подобное. Возможно, вас какой-то кризис подвигнуть, может сподвигнуть на новое хотение, желание чего-то большего. Вот здесь больше какая-то вот... Люди сами по себе, возможно, просто от кризиса могут оттолкнуться. Им нужен какое-то дно, либо какая-то непонятная ситуация, чтобы оттолкнуться и идти дальше. То есть, возможно, какой-то такой, как вариант развития событий. По пятерке, пентаклей тузу, жезлов. Ну, я бы не сказала, что здесь будет какие-то катастрофы. То есть, они у вас как эмоционально, я бы не сказала, что они у вас отыграются. Здесь более больше возможно катастрофы, немножечко кризиса в плане денег, в плане какого-то недостатка. То есть здесь может быть проигрываться как-то. Может не хватать любви, не, не, не хватать чего-то. но просто может как такое. Момент не хватать любви, возможно, от друга, от половинки другого человека, от половинки другого человека. Все как-то расчлененки да, для себя, возможно, это только я. Ну, ладненько. Здесь, в принципе, классная позиция, сами будете. возможно, сами себе будете наставлять, либо какого-то духовного наставника искать, но какая-то больше одухотворенная позиция. Но, возможно, не с первого раза, возможно, что-то получится. Что-то двинетесь и что-то сломается. Тоже может, в принципе, так отыграться. Возможно, просто не хватает денег, будет. А желания, хотения до всего много. Но здесь именно больше одухтворенности, больше жив, вот, наслаждения жизнью здесь будет. Здесь будет также много всяких желаний. Возможно, просто вы их как не осилите -ка в покупках. Тоже может, в принципе, как отыграться. Также, возможно, интересные какие-то поездки, свершения. Но, возможно, кого-то они не сильно отыграются, либо у кого-то будут как отменены и немножечко не к вам. То есть, дорогие мои. Но здесь больше самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом. Вот. Поэтому, в принципе, дорогие мои, это очень, в принципе, такая позитивно устойчивая позиция, нежели как у других вариантов, но ну, второй тоже нормально. Больше одухотворенности, больше, возможно, жизненных каких-то проблем, решений будете искать, будете стремиться, будете хотеть при этом что-то делать, возможно, какие-то долгосрочные проекты для себя выберете в вашей жизни. Возможно, вы ваше что-то подтолкнет на какие-то свершения, возможно, на какую-то реализацию чего-то вкусного, но с какой-то долгосрочной перспективой, я бы сказала, только в этом случае. Поэтому, дорогие мои, будьте набираться знаний, либо давать их сами. Это в любом случае у нас и Иерафант в начале, и Верховная Жрица, то есть знания везде, всюду. Возможно, как будете чему-то обучаться, учиться, такое тоже может, но здесь я бы не сказала, что это такое в первую очередь. Возможно, вы уже настолько привыкли обучаться и учиться чему-то новому, что, в принципе, это для вас как вот как семечки. То есть здесь больше какая-то такая позиция, нежели вот ни с того, ни с сего будешь учиться. Нет, здесь вот как учиться уже привыкли просто люди, нежели как-то вот иначе. Возможно, просто из ничего что-то захотите. Тоже такое и очень сильно может проиграться. То есть вот как ничего-ничего нет, ничего не это. А потом раз что-то захотела и что-то. Я знаю, я знаю, что я захотела. Вот здесь тоже очень сильно может такой проиграться момент. И в принципе к этому можете очень сильно стремиться очень долгое время. Возможно, чем-то вы будете заняты, каким-то новым, интересным м -м -м, детищем, детищем. Но на долгое время для себя. Будет у вас какое-то такое понимание. Возможно, какой-то проект на ближайший месяц возьмете. То есть вот здесь какой-то такой момент. Дорогие мои, ну как-то да. Как-то все такое общее. Как все такое общее. Лайник, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал, выбрал, выбрал, выбрал у нас три четвертую четвертую. Ну, в-третьих, я не вижу, я не вижу совета, то есть я не вижу смысла особо в совете, там совет они сами себе нас смотрят. Третий вариант, поэтому, если что, то есть имейте в виду, там третьим не надо давать даже совета, они сами, они все знают, там что, там Верафан, Верховный Нажерец, ой, господи, что им совет это? Они сами знают, как строить свою жизнь. Поэтому вот, поэтому я не кинула совет, если что. Здравствуйте, кто выбрала голубую свечу. Голубую свечу. Что позитивно у вас ждет в августе? Что позитивно вас ждет в августе? Девятка. Королева учения. работать над собой, работать вообще. Работать работать над чем-то вот все кипит все все все кипит все меняется и это у вас дорогие мои у всех все меняют мир и окружение, а вы менять то что вы к чему вы прикасаетесь и с чем умеете э, дело либо других людей либо самих себя вот здесь немножко как связь с общественностью как связь с внутренним каким-то миром связь с того что надо делать что не надо делать вот здесь возможно налаживание всяких связей возможно по работе. Возможно, даже Вы... померитесь самой собой. Ладно. Также немножко здесь попахивает. Очень сильно я бы сказала, смотрите, веточка мечей. У нас королева мечей, у нас еще уродер мечей. Бесстрашие. Вот именно бесстрашие здесь будет ваша вот такая... Возможно, у нее у некоторых сыграется гордыня, дорогие мои. Ну, в принципе, это возможно. Но по умеренности я не могу сказать в полной мере, Вместо умеренности надо туда, не знаю, что-нибудь жезловое, интересно, вкусное сделать, чтобы какой-то гордыни момент был. Но здесь как может все равно проиграться, то есть какое-то бесстрашие. Будете, возможно, будете, вот знаете, как из второго, из второго вот в четвертый войдете, А возможно, что-то по две свечки просто меня там пудрит заманивает, вот так вот загадывает. Как из второго в четвертый будете принципе был против или из первого против а из первого из первого, первого. не против страха ломиться то есть здесь возможно уже будет такой момент что глаза боятся руки делают они уже здесь будут делать поэтому вот, четвер... вот у нас какой-то прямо круговорот воды в природе и говорю у нас прямо из каждой свечи прям в каждую другую скачет это интересно Ну так вот бесстрашие вам ничего будет нипочем будете бояться будет страшно возможно будет Будет, если у вас какой-то такой момент происходит в вашей жизни, то есть будете со страхом что-либо делать, возможно, кому-то руководить, кому-то либо какие-то проекты делать, возможно, под каким-то надзором, то есть, возможно, какие-то принимать решения по поводу работы, но здесь именно чисто рабочие моменты, раз внутренние какие-то моменты два здесь и отношения в принципе на работе то есть здесь больше про работу нежели про что-то еще возможно чисто про вас если это касаемо как -то, то ваших личных предпочтений то есть я не знаю что найти вот для себя будем вот для себя люди могут здесь искать работу даже ту которую идти на работу которую они боятся вот здесь вот какое-то прям бесстрашие как дивергенты, да? <смех> вот здесь дивергенты у нас, короче, дорогие мои. А если кто не смотрел фильм, можете не смотреть, я не обижусь. <смех> вот здесь вот реальные дивергенты против всего и вся будут везде, возможно, также везде все успевать, везде все руководить. Возможно, вами будут руководить очень сильно, что он может вас как-то смутить, либо. Как-то, возможно, даже и успокоить одновременно. То есть здесь больше какие-то позитивные вещи касаемо работы, касаемо, возможно, вашего личного внутреннего мира, ваших личных каких-то предпочтений, кармы, почему бы собственно и нет. И также какого-то вашего труда, чем вы занимаетесь, даже если это не работа, а чем вы занимаетесь повседневной жизни, почему бы собственно и нет. То есть, может быть, ваше как хобби, либо какие-то вещи, которые, в принципе, вы учитесь на чего либо получаете квалификацию возможно также какое-то резкое получение квалификации либо смена работы здесь тоже может быть либо смена отдела то что-то резкое тоже может очень сильно произойти в принципе да то есть либо кстати начальники подчиненные здесь очень сильно могут прийти либо как-то кто-то будет очень сильно гавкать окрова найти поэтому дорогие мои но здесь больше очень сильно бесстрашием пахнет То есть я бы не сказала, что здесь вы будете бояться работы Нет, вот здесь наоборот Если даже вы боитесь работы или боитесь чего-то нового Либо боитесь вообще страшных людей на работе То вот здесь я бы сказала, вот бесстрашным перед ними будете Возможно, будете казаться Либо будете высказывать какое-то свое мнение в коллективе И при этом вам будет как-то пофиг на то, что подумают А вот мое слово, это мое слово И вот здесь вот какой-то вот дивергент <смех> Отпишитесь, как у вас такая, такая функция дивергента отыгралась в вашей жизни. Поэтому, дорогие мои, в принципе, мне вот сказать даже нечего, потому что это больше касаемо работы, больше касаемо отношений на работе, вашего хобби, то, чем вы занимаетесь в повседневной жизни. Возможно, что-то просто найдете какую-то свою нишу. Возможно, просто будете получать очень классное удовольствие от самого процесса. То есть здесь будут больше людей делать, чем нежели как-то думать, спасаться больше от всяких мыслей. Возможно, окунаться в работу, либо в те действия, которые они делают в повседневной жизни но здесь какая-то больше спокойная, бесстрашная и приятная такая вот, такие позитивки у вас будут в августе месяце. Поэтому спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, ставьте колокольчик обязательно, чтобы не, не пропустить наши стримы, потому что каждый этот Расклад записывается, мы потом его обсуждаем, и, соответственно, нас даже у спонсорства, которые, в принципе, спонсоры у нас имеют право очень сильно весомо предлагать какие-то темы, и чтобы мы их рассматривали в первую очередь. Поэтому давайте быренько, быренько туда. Да. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!